Дал тебе право кухоса. Да, все, все, я уже начал запись. И если вы видите в приложении к объявлению, я поместил ссылку на то, что называется плейлист на YouTube, где видео, относящиеся к сегодняшней теме, ну и разнообразил разными другими видео. У меня вот эта мечта... Ой, у Бориса, по-моему, микрофон. Да. У меня мечта... Знаете, вот были энциклопедисты во времена французского просвещения. Сегодня нам не хватает вот этих интегрирующих знаний. Я просто очень чувствую, что я люблю вот соединение знаний из разных сфер. Ну, вот это как одна из тем, которая сегодня будет представлена. Ну. Хорошо, спасибо, Миша. Большое. Михаил Карповский, вы хотите рассказать что-то о себе сейчас? Вы знаете, давайте мы вчера послушаем Мишу Цебулевского, а потом же Хорошо, я вступлю. Миша Цебулевский, пожалуйста. Значит так, поскольку я говорю медленно, то я подготовил... Видео в YouTube и на скорости полтора, это как раз будет оптимально. Сейчас, одну секундочку, я постараюсь подключить к зуму. Сейчас, одну секундочку, share screen и не забыть, чтобы видеокачество было обеспечено. Так, я надеюсь, что мой экран виден. Виден, виден.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 и дальше в сторону Хайфи. И, и вот э, интересно, это, это то, что называется Из, Израильская долина. Если можно улучшить резкость. Хотя со всех сторон тут такие возвышенности и как мы увидим на следующем слайде. Это низменность, какая, какая очень благоприятная для сельского хозяйства, и там проходит железная дорога. И, к сожалению, вот эта железная дорога, она проходит по сейсмически опасной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 пострадал Иерусалим, Ерехо, Рамли, Твери, э, Шхем, э, и по меньшей мере 500 человек погибло. Вот, э, в 2015 году на сайте Ynet News вышла прекрасная обзорная статья, вот указаны ее авторы,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 зданий министерство строительства Значит, какая история в 1980 -80 году вышел новый стандарт строительства в Израиле который требует уже современную нормальную сейсмостойкость зданий и где-то 82 года начали возводиться здания соответствующие этому стандарту хотя вот участник нашей группы баруха Ярмалинский,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 впоследствии командование тылом спасательной службы, э, видимо, смогут добраться в, к основной массе пострадавших. Как мы уже говорили ранее, э, примерно раз в сто лет в Израиле происходит землетрясение такой силы, э, которые могут э, унести десятки тысяч жизней э, в сегодняшних условиях. Э, мы видим, э, слышим последние недели в особенности после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 перенаправить на, на вот это строительство пиной беной Чтобы произвести обновление, за те сроки, о которых мы говорим, за 8 лет, темпы строительства являются очень критичным элементом. В Израиле обычно занимает по-хорошему два года уже возвести само здание после того, как получены все разрешения. В последнее время, из-за того, что строительная индустрия перегружена, этот срок увеличился до трех лет. Можем ли мы его сократить значительно, например, до полугода? Вот такие примеры, в частности, я обнаружил. В тель возводили 30-этажные дома. Была приглашена китайская фирма. И она из монолитного бетона, который заливается и затвердевает, Возводила со скоростью один этаж в день. Один этаж в день. Чтобы достичь ну, такого темпа, э, им приходится использовать так называемые ускорители затвердения цемента. Э, потому что обычная, обычный темп, там несколько дней до недели требуется бетону затвердить так, чтобы можно было возводить э, следующий этаж. Это так называемые цемент accelerators, э, ускорители цемента. Э, другая часть работы, которая занимает огромное время, это уже внутренние работы по э, инсталляции, там, канализации, водопровода, электричества и внутренняя от, отделка. Если есть достаточно рабочей силы, э, такие работы хорошо бы вести в 2-3 смены. А э, чтобы вести в 2-3 смены, нужно не мешать окружающим жителям, если вблизи того микрорайона, который обновляется, есть еще какие-то жилые дома. И проблемы борьбы с шумом мы посвятим несколько слайдов в дальнейшем. Но, кроме того, очень важный элемент. Можно использовать заранее изготовленные панели, prefabricated по-английски говорят, которые уже в себе содержат все нужные службы. Вот вам пример китайской фирмы, это видео присутствует на YouTube, которая смогла возвести 30-этажный дом за 15 дней. Значит, как он устроен? Там каркас в основном металлический, а панели, вот если вы посмотрите панель перекрытия, она делается на заводе, и при ее изготовлении уже под полом все нужные службы, вода, электричество и так далее, они уже сделаны, и вплоть до того, что облицовка полов сделана. И вот эти панели очень аккуратно упаковываются, защищаются и везутся на стройку, и таким образом темпы строительства неизмеримо возрастают. Ну, а дальше мы вот уже поговорим о шуме. Как мы знаем, шум – это настоящий бич строительной индустрии. Страдают в первую очередь сами строители, но также жители окружающих домов и люди, находящие вблизи стройки. Вот отдел защиты окружающей среды правительства Гонконга подготовил замечательный материал о возможностях значительного уменьшения, радикального уменьшения строительного шума. Вот для примера в децибелах показано самые шумящие механизмы строительства. Это как отбойные молотки, вот здесь показано в децибелах, а также отбойные, вроде типа отбойных молотков, которые установлены на экскаваторе. Ну, так же, как мы, мы знаем, забивание свай, но и просто шум от строительной техники, от бульдозеров и так далее, он очень велик. И вот э, в нижней части этой же таблицы показано, что же можно сделать, если использовать современные, менее шумящие способы. Но, ну, как мы видим, что шум может уменьшаться на десятки децибел. Э, ну вот а, один из таких ярких примеров э, забивания свай. Э, вместо того, чтобы забивать сваи ударным способом, э, можно их, их вдавливать э, с помощью гидравлического механизма silent пилинг by press in method. И кроме того, эти механизмы становятся еще более эффективными, если слай, которые чаще имеют такую трубчатую форму, они частично вращаются. Ну вот у меня даже есть на этом слайде ссылки на видео, которые демонстрируют работу этих механизмов. Дальше, как разрушать ненужные старые бетонные конструкции. Ну, вот крупной техникой или даже взрывом, а вот есть невзрывные химические расширители. Их можно закладывать в отверстия, подготовленные каких-нибудь бетонных конструкций, твердых конструкций. И там они расширяются и разрушают эти конструкции. Вот самый поп популярный расширитель, он чрезвычайно прост. Он изготовлен на основе не гашеной извести, так называемый жженой извести, оксид кальция, а также вот такого совершенно базового цемента, который называется портланд-цемент. Ну и вот еще два примера, как можно разрушать бетон в разных ситуациях, не прибегая к отбойным молоткам. На, на этом примере э, вода подается под сверхвысоким давлением, и она действительно удивительно разрушает бетонные конструкции, можно посмотреть это на видео, а тем более легко убирает вот наросты бетонные бетонные бетоны, которые мешают дальнейшему процессу стройки. И вот еще примеры, ну можно сказать такие клещи, гидравлические клещи, которые сжимают бетон с огромной силой, настолько что он разрушается и рабочий довольно легко выламывает целые части бетонной плиты. Вот. И, подводя итог этой теме, э, скажем еще раз, какие преимущества у ускоренного строительства. Прежде всего, мы имеем хорошую надежду в нужные сроки завершить нашу главную миссию – перестроить 800 тысяч квартир в Израиле за 8 лет. Э, вторая, второй очень важный момент – приходится отселять жильцов из тех домов, которые заменяются, перестраиваются, И, конечно же, отселение на 6 месяцев оно намного менее болезненно, чем отселение на 2-3 года или намного больше то, что происходит сегодня. Также, когда, если мы хотим перестроить значительную часть города, то при устроен, ускоренном строительстве одновременно меньшая часть города перестраивается, одновременно меньше строек ведется. И таким образом жизнь в городе не будет слишком сильно нарушена на этот период. И также меньше страданий жильцов окружающих домов и районов от строительного шума. Кроме того, есть очень важный экономический момент. Для строительства нужно арендовать довольно дорогую технику. Подъемные краны, экскаваторы и так далее. Она стоит очень больших денег. Если эта техника арендуется на полгода, скажем, вместо двух-трех лет, экономия очень большая. А также кредит в банке. Вложение в строительство оно имеет определенные риски. Строительные подрядчики бывают успешные, бывают менее успешные, и банки могут брать существенный процент по кредиту. Так что эта часть суммы тоже может очень сильно экономиться. Так, Миша, вы закончили? Да-да, все, спасибо большое. Сейчас я даже, может, свою камеру включу. Так, как мы поступим дальше? Будут вопросы или... Мне, мне кажется, было еще два доклада, таких со докладчика. И, по крайней мере, Михаил Карповский и Аврум Шарнопольский. Мне кажется, они ограничены во времени. Может, вы... Ну, как... Давайте, кто, кто из вас первый? Аврум или Михаил Карповский? Я хотел бы выступить сразу, потому что у меня времени нет. Мне... давайте. Спасибо. В дополнение к тому, что было сказано Михаилом Цибулевским, я хочу привести данные государственного контролера Израиля, опубликованного относительно недавно. Так вот, по данным госконтролера, 610 тысяч квартир являются нестойкими к землетрясениям, они будут разрушены. Если даже землетрясения произойдут силой до 6 баллов. Далее, то 1800 школ и детских домов тоже не являются стойкими к землетрясениям. ТАМА. это проект, который предусматривал ТАМА-38. Проект, который предусматривал защиту зданий от землетрясений. Им охвачено только 14% зданий, подверженных влиянию землетрясения. 5 миллионов, по данным госконтроллера, 5 миллионов жителей в результате таких землетрясений могут остаться без крови над головой. Вообще известно, что здания, расположенные на побережье, они более подвержены влиянию влажности. Вот мы даже проверили, об этом говорил Михаил Цегулявский, где-то лет 15 назад, здания на юге страны, где нет такой влажности. И то мы проверили здания, построенные на своих, на столбах, и оказалось что арматура в этих столбах проржавела. Эти здания, как правильно сказал Михаил Цибулевский, могут разрушиться даже без ингредиции. Э, э, удивляет равнодушие властей ко всем этим данным. Казалось бы, если речь идет о возможных потерях, о которых я говорил, когда 5 миллионов человек могут остаться без крова, Должны были бы бить колокола, что называется. Необходимо было бы предпринять самые срочные меры. К сожалению, мы не видим реакции нашего правительства на все данные, опубликованные госконтроллером. Я уже не говорю о том, что есть другие данные, которые были опубликованы в тех или иных статьях в разных источниках средств массовой информации. Это, по сути дела, все, что я хотел сказать. Я очень надеюсь на то, что у нас будет в ближайшее время встреча с бывшим министром строительства, Элькиным, и мы сумеем обнародовать нашу точку зрения по поводу той опасности, которая таит в себе равнодушие властей. И мы выскажем свои предложения по тому, как следовало бы укреплять здание, Потому что там и 38 и об этом подтверждают специалисты, не решают основной задачи. Там И-38 не позволяет защитить здание от землетрясения в большинстве случаев. Спасибо. Спасибо, Авро. Михаил Карповский, пожалуйста. Спасибо. Я хочу немножко сместить акцент. Вот на что. Значит, антисейсмическое укрепление существующих зданий, вот эта знаменитая Тама-38, вот, она очень была сложна. Она, хотя ее вроде бы как запретили, но она до сих пор еще работает. Вот. И она сделана без населения жителей. Учитывая, что разрешен, разрешение примерно на два этажа надстройки. Вот. И высокой безум... безумно высокой затратности строительства. Вот. Там А38 официально объявлено закрытый. Ну, только официально. Вот. Еще одна вещь. Там А38 подразумевала усиление ослабленной конструкции. Но дело в том, что существующий э, построенный дом лет 50 назад э, строился по нескольким технологиям, и там просто даже обычная стена требовала усиления. Для того, чтобы э, дом укрепить, э, недостаточно было по углам поставить э, э, мамады, вот. Приходилось, если уж шла серьезным, одевать рубашку, бетонную рубашку на весь дом. В общем, это абсолютно была экономически бесперспективная работа. Фактически ее закрыли не потому, что даже она была сложной, а потому, что просто кабланы не хотели браться за это. Вот. А что касается пинуй-бинуй программы, ну это как бы вариант там вот, и альтернатива, то пинуй-бинуй строился и строится, как бы исходя из достаточно давно утвержденных, в основном, из достаточно давно утвержденных градостроительных планов городов. А они были, ну они не рассчитаны были на сегодняшние реалии. Поэтому, если дом был трехэтажным и построили 9 этажей, что, конечно, экономически гораздо выгоднее, чем там и 38, вот, то у города есть потребность в 15 этажей. Вот. То есть необходимо на каждый дом обновлять по параметры генплана города. Это довольно сложное дело. А вот новые строительства, просто новое строительство, ну, которое поглотило бы программу Пиной Биной. Вот, это нормальная этажность, та, которая нужна городу. Мы не говорим большая она» или маленькая, та, которая нужна городу. Вот. Но э, она пока делается в Израиле, э, очень замедленными темпами и достаточно некачественно, к сожалению. Значит, и требует уже новых градостроительных решений. Из того, что вы слышали, из того, что говорил Миша Цыбулевский, и он вам показал карту сейсмическую, не надо обольщаться зеленым цветом большинства основной территории Израиля на этой карте. Дело в том, что все эти карты – это скорее попытки предвидеть, это скорее статистика того, что происходило, и попытка предвидеть того, что произойдет. Я могу сказать, что... Если, например, в розовой зоне раз в сто лет тряхнет шестью баллами, то в зеленой зоне это окажется пятью баллами. А, как вы знаете, по шкале Рихтера опасными землетрясениями является, является то, что четыре с половиной балла и более. Вот. То есть, если действительно серьезное землетрясение будет, то оно отзовется по всей стране. Вот. И, ну а что, предположим, да, 600 или 800 тысяч жилых единиц надо перестроить, построить новые для новых для, для старых жильцов. Параллельно будет строиться что-то, для новых жильцов, да? потому что мы уже понимаем, что надо увеличивать количество построенной недвижимости. Вот. А для этого придется завозить принципиально иное количество строиматериалов. Для этого придется привлечь гораздо большее число строительных рабочих, имеющих представление о новых методах строительства. Надо обеспечить бесперебойное проектирования, от корректировки строительной деятельности вплоть до разработки проектов отдельных зданий. Как это сделать? Как решить эту проблему? Кроме того, надо обучить управлению строительством большое количество инженерно-управительского персонала. К сожалению, с этой проблемой Израиль сталкивается даже при тех темпах строительства, которые есть. И вот в процессе обсуждений, который мы начинали с Михаилом и, и, и другими, это было примерно полтора-два года назад, мы пришли к выводам, что, как ни странно, пришли к тем же выводам, что приходят экономисты, рассуждающие о мерах, по снижению цен на жилье в рамках всего Израиля. То есть разговор пошел о беспрецедентном повышении предложений на рынке жилья. То есть вся эта программа беспрецедентно увеличивает рынок жилья. С одной стороны, необходимо укрепить и перестроить огромное количество жилья в кратчайшие сроки, а с другой, эту задачу можно выполнить путем только принципиального подхода, изменения иного подхода к строительной деятельности чем это было в Израиле до сих пор. И выполнить это можно при одном условии. Необходимо будет открыть строительный рынок для иностранных компаний, которые привлекут иностранные инвестиции, свои технологии, материалы и специалисты. Они привлекут инвестиции, получат прибыль и заплатят налоги. То есть речь идет о том, что... Алло. И... И речь идет о том, что если государство объявит открытые границы, то на этом пути нас будут ждать, вероятно, нас будут ждать и неожиданности, не всегда приятные. Например, некоторое снижение собираемости налогов. Но в виде преимуществ у нас остается огромное, большое количество жилья. Уменьшаются риски разрушений и риски гибели людей. Падение цен на жилье компенсируется большим количеством налогооблагаемого объема недвижимости. Израильские строители научны, научатся работать в условиях конкуренции, которые к сожалению, сейчас нет, и освоят новые технологии. А государству придется серьезнее отнестись к контролю за строительными работами. Заметим, что в Турции, в городе близком к очагу вот этого землетрясения, которое произошло недавно, единственном городе, где городские власти строго и не делая никаких уступок инвесторам и строителям, желающим сэкономить на безопасность, не разрушился ни один дом и не погиб ни один человек. В городах вокруг сплошные разрушения, а в этом городе их нет. Уже сейчас в Турции рассуждают о том, что мэры города надо наградить всеми возможными наградами и возвести, так сказать, на, на пьедестал. Так вот, на новый уровень придется поднимать горостроительное проектирование. Вероятно, надо продумать новую систему расселения даже которая будет учитывать карту сейсмического районирования. Вслед за инвестиционным бумом, а это произойдет, если, если открыть и объявить открытыми границы Израиля, э, э, э, э, э, э, вот эти вот экономические границы, да, вот, то, э, э, то начнется инвестиционный бум. Вытянутся ведущие мировые архитектурные фирмы, как это было в Берлине в конце 80-х или в Москве на рубеже 90-х-2000-х годов. Выиграют все. Вероятно, конечно, возникнут и возражения. Ну, у кого? У израильских кабланов. С их сверхприбылями, которым не нужна никакая конкуренция, они и так шикарны. У правительственных чиновников возникнет, несомненно, нежелание что-нибудь менять. Им ничего не нужно менять и лишнее не отвечать. Но о некоторых политиках я не говорю. Ну и, к слову сказать, полгода назад я прощупывал, так сказать, почву. Я хотел проверить за рубежом, насколько эта программа реальна. Вот. Это было в Болгарии. Я беседовал с близкими к правительству архитекторами. Они, в свою очередь, побеседовали с кем-то дальше. Вот. И интерес был чрезвычайно велик. Мне было сказано, что в случае появления запроса с израильской стороны болгары организуют встречи с представителями банковского сообщества в течение недели. Речь идет о привлечении... То есть строители будут приходить не на израильские деньги, не на деньги нашего правительства, не на наши с вами налоги. Да? Вот, они будут приходить со своими, со своими инвестициями, со своими кредитами, выданные им под, эм, э, под э, гарантии э, свои, своих правительств. Это то, что, что позволило перестроить очень быстро Берлин в свое время. Вот. И, э, То есть э, речь идет о том, что нам не придется вкладывать огромные свои собственные средства в это дело. Другое дело, что я повторяю, на, э, тут надо очень продуманно с, э, поступать с, с налогами и э, сделать так, чтобы это не очень ударило по нашей экономике, потому что налоги от недвижимости в Израиле является одним из основных источников налогов, которые идут на социальные нужды. Ну вот на этом я как бы так сказать зак закончу. Вот у меня я прошу прощения, у меня есть полчаса примерно, если есть у кого-то вопросы. То, вот, я, я, человек, я человек со стороны. Я наслушался, устаршился. И остается вопрос, что мне делать? Что так мне есть? делать? Что так мне есть? делать? Ну, я не могу и говорить, это... я не могу организовывать ничего. Что мне делать? Простому человеку, который слушает вас. Ну, я могу сказать, что очевидно, нам надо, вот то, о чем говорил о Вром нам надо обращаться куда-то в, в район, не освоенный нами, в район политиков, правительства и все прочее. Надо, я думаю, что сейчас, глядя на Турцию.. Легче будет пробивать какие-то вещи. Вот. Хотя я не очень рассчитываю на нынешнее правительство, но тем не менее. Ну, Что вот. мне делать лично? Мне лично. Я это не умею делать. Ничего. Не, не свергать правительство, не ставить новые, незаконно выводить. Что мне делать? На Бога надеяться. Это я, я делаю. Сделать я... тревожный чемоданчик, как делают в Украине. Тревожный я... чемоданчик, которые вы схватите и выскочите на улицу, на свободное место от всех Во всяком случае, э... рекомендации, э... urge. чтобы они подняли этот вопрос перед соответствующими министерствами. Ближе всего в местные органы власти. Очень просим по очереди, пожалуйста. Таня, кто следующий, пожалуйста. Так, первый вопрос у нас, как всегда, Цирьян Леонид. Леоня, а... будьте, будьте очень кратки. Я всегда делаю, у меня хроническая полезнь быть кратким. Если считать, что в Израиле три напасти – террор, затем землетрясение, а я, иерусалимец, 40 лет живу в стране, и третье – ментальность израильского общества – мой вопрос заключается в следующем. Ко всем выступающим лекторам, любому из них, можно ли сделать так, чтобы было создано лобби, которое при знаменитых словах «сос» могло какой-то степени психологически допустить то, чего нужно было бы избежать, чтобы не было... Израильская Турция. И последняя небольшая деталь для ясности. Дети многих из слушателей живут за границей, в том числе и у меня, и я перестрахован. А жизнь мне уже 85 лет. На бога надейся, но сам не плашай. Ментальность лишая израильского общества, возможно ли каким-то путем изменить? Иначе нам всем крышка, а когда, это неизвестно. Мне, мне кажется, если можно, да, да, хорошо сосредоточиться на самом узком звене, где нужно принять решение, требующее относительно маленьких усилий. Дело в том, что конкурсы на застройки они объявляются руководством городов. И они заинтересованы в том, чтобы на конкурсы, может и иностранные фирмы пришли. Нужно не деньги, не финансы, не ни, ни, ничто, только принципиальное решение на уровне, может быть сначала комиссии кнессета или министра строительства о том, чтобы дать разрешение иностранным фирмам участвовать в конкурсах на застройку. Дальше уже пойдут следующие шаги, потому что эти фирмы должны будут зарегистрироваться, доказать свою компетентность и так далее. А крупнейшие международные фирмы, они это умеют делать. Они строят во многих странах. У них этот процесс налажен. То есть лоббировать нам надо одну конкретную вещь, чтобы КНЕС и правительство разрешили участие иностранных строительных фирм и главная мотивация – то, что в Израиле всегда было на высоком месте – спасение жизней. Вот и все. Может, лоббировать надо конкретно эту тему. А дальше уже все остальные пристроятся к ней. Спасибо, Миша. Спасибо, Борис. У нас есть соучастники этого доклада и Владимир Файнберг. Вы хотите сейчас задать свои вопросы, которые вы написали в чате? Многие из них, спасибо, многие из них уже отвечены по ходу. Главный вопрос, кто, какие структуры в Израиле агрессивно против? Кто из них реально потеряет? Потому что это кажется, что всем выгодно, но в самом деле есть большое количество структур, которые связаны с друг другом, и они будут, несмотря на ценность жизни, для этих структур, это не отдельные личности, это целые структуры. Они будут агрессивно против. И если мы будем не, не будем это освещать и не будем прямо это говорить... Шансы наши на успех довольно маленькие. А работа, которую я соучастник, надо прямо сказать, очень минимальная. Я очень мало принимал участие. Но работа, которая проведена к группой, очень существенная, очень здорово. И она четко показала, что технической стороны все возможно. И легко, и намного быстрее, чем даже нужно, возможно. Но дело не только, к сожалению, техническая сторона намного меньше, чем все остальные. Спасибо, если кто-то может ответить на эти вопросы. Не обязательно из докладчиков, а из публики тоже. Спасибо. Из публики Семен ответит на все, когда дадут слово. Борис, я могу ответить. Да, да, пожалуйста. Ну, конечно, конечно. Я хочу сказать, ну я уже об этом говорил, да, что самое-то будет сопротивляться, это строительная лобби. Строители, особенно те, которые занимаются массом, большим строительством, да, вот, им конкуренты не нужны. Вообще не нужны конкуренты, никоим образом. Это понятно, что внутреннее конкуренция для них как бы противопоказа. это с одной стороны с другой стороны ведь речь идет о том, что у государства нет такого вала денег чтобы одновременно начать такое, такое огромное количество строек, просто нет поэтому проблема инвестиций тут очень важна вот. и привлечь инвестиции иностранные было бы очень здорово вот. Причем вы же поймите, что эти значит, иностранные строительные компании, пришедшие сюда, да, она будет платить налоги за так же, как и платят строительные компании так сказать, израильские. Вот. Ну, вот. Да. То есть это не совсем провал все-таки, да, такой а будет, да. налоговый. Вот. Но, но, тем не менее, какие-то такие сложности. Я не экономист, к сожалению, да, я не да. могу да. вам ответить, но я занимался, занимался в 2012 году расширением Москвы вот, в два раза. Вот, и работал немножко с экономистами. Вот. Это, конечно, было бы интересно посчитать, сколько нужно сколько нужно компании, сколько нужно денег. Вот. И главное, что это ведь решило бы очень много вопросов, связанных с повышением, так сказать, неоправданным, совершенно раздутым, раздутым пузырем цен на недвижимость в Израиле. Да? Вот. И это помогло бы вообще в экономике израильской, по-моему, очень, когда понижение цен очень бы активизировало рынок, вот. и активизировало рынок строительства, недвижимости, и вслед за ним активизируется автоматически весь рынок. Вот. Так что, а да, технические вопросы решить можно, это, в общем, я хотел бы добавить несколько слов, потому что сказал Игорь Карповский. Главным противником привлечения в Израиль иностранных строительных компаний является объединение строительных подрядчиков. Второе. Строительные подрядчики имеют огромное влияние на, КНЕС, на депутатов КНЕС. Это известно, что лобби этих подрядчиков очень сильно. Кроме того, и в моем последнем разговоре с бывшим министром Заимом Элькиным, когда я ему посетовал на то, что почему-то министерство строительства не может навязывать строительным подрядчикам использование новых технологий, он мне ответил, ну что поделаешь, такова жизнь. Вот, вот вам ответ на эти вопросы. Я добавлю, с вашего позволения, еще одну вещь. Да, Я так подозреваю, ну, по, по очень многим разговорам и данным моим, да, что больше половины Кнесета, депутатов КНЕСЭТа живут на доходы от аренды жилья. Ну, так же, как и вообще многие в Израиле. Они не заинтересованы в снижении цен. То есть принципиально не заинтересованы. Вот все... Весь, все, кто в Израиле живет на доходы от двух-трех квартир, которые они, так сказать, имеют, и они это сдают, особенно сейчас, когда цены на жилье возросли просто как до каких-то совершенно немыслимых размеров, причем на аренду жилья, вот. то я думаю, что это, это, это все те, кто будет против. Я хотел бы переключить в такое более конструктивное русло. Дело в том, Давайте. что есть ряд городов, как Бейшан, Молот, Арат и так далее, где жилье дешевое. И как первый пробный камень правительство и Кнессет могли бы разрешить строительство там, потому что там как раз, чтобы перестраивать, государство должно свои деньги вложить, потому что кабланам это невыгодно. И они не будут сильно драться за, за эти места, а прецедент будет создан. И таким образом, может, удастся сделать прорыв. Кроме того, хотел еще слово сказать. У нас присутствует Барух Ермалинский, который является одним из участников нашей группы, один из крупнейших экспертов в Израиле в сейсмическом укреплении зданий, на каком-то этапе, я думаю, что ему тоже стоит дать слово. Спасибо, Михаил. А может быть, кто-то из участников доклада хочет сам добавить что-то? Тот же Барух. Вы хотите выступить? Барух, микрофон у вас выключен. Что-то у Баруха с микрофоном видно, придется ему поработать. Я не соучастник, но хотел бы выступить. Я жду вашего так сказать, Подождите немножечко. Осмотрения. Ваша вот. очередь подойдет. Вот, да, нас Сейчас слышно? Да, Баруха. Да. да, да. Сейчас слышно, да. Значит, смотрите, я занимаюсь реальным усилением домов, вот в том же Бетшане, Твери и в других городах. Я знаю, значит, экономику этого дела, и, как говорится, проблема, мне видно, так сказать, как бы вот могу рассказать более реально, что, что происходит и сколько это стоит. Меня слышно, да? Да, да. Да, смотрите, значит, вот мы сделали, значит, вот где-то... Два десятка домов усилили в Твери, в Бетшане. Вот это вот мои проекты, причем разными там методами. Смотрите, само усиление в таком, в таком месте, как Тверия, что это сейсмически самая такая зона существенная, самая такая, значит, более мощное землетрясение там ожидается. Это примерно от от 40 до 50 тысяч шекелей за квартиру. Это стоимость реального усиления. Но поскольку эти дома еще были как бы очень в плохом состоянии и социоэкономический уровень людей был очень низкий, они запустили это, это, и стоило, это стоило еще дополнительных где-то 30-40 тысяч чтобы привести это в порядок, потому что этим занимается Месрадо Шикун, Министерство строительства, и они, если они заходят куда-то, они хотят сделать дом до конца, и поэтому реальная стоимость в данном месте, так сказать, я не, не говорю, что она должна быть в любом месте такая же, она примерно соответствует 90 тысяч шекелей за квартиру, это вот то, что мы делали, причем... Вот, это усиление было сделано мной и, так сказать, совместно с, вот, с Цевитом инженеров и архитектором. Архите... Значит, и вот это вот реальная цена. Теперь, если мы говорим про тель где дома, так сказать, в большей части они в хорошем состоянии, не нужно там много вкладывать то цена, порядка, цена может быть там порядка 30 тысяч шекелей за квартиру. Смотрите, это реальная цена, чтобы привести дом в порядок и чтобы прожить до 100 лет дома и своих 100 лет спокойно, без землетрясений, без того, чтобы быть зажатым между перекрытием и полом. Это цена вопроса. Потому что дома существуют где-то 100-120 лет, особенно те, кто, те, которые построены у нас, 60 лет, они построены, так сказать, согра... любой дом построен с ограниченным сроком, все ограничено. И вопрос в том, как мы проживем эти ближайшие 40 лет, когда дома эти уже не только будут изношены морально, морально они уже сейчас изношены, но и физически. Вот. То есть это цена вопроса. Что такое 30-40 тысяч шекелей? Это примерно... Один, полтора или два процента от стоимости, стоимости данного Нехеса, понимаете? Это, это, это как будто бы большая сумма, но по отношению к, самому, к стоимости самого Нехеса это не существенная сумма. И вполне, вполне она реальна для того, чтобы обычный человек ее потратил, чтобы... Жить спокойно, конечно, много людей, которые не могут ее потратить, нет таких денег и нет возможности, тогда таким людям нужно помочь. Но подавляющее большинство людей могут это сделать. Но вопрос в том, что они могут, но не хотят. И это, эти вещи вот, так сказать, как бы известны тех, кто, для тех, кто интересуется. Вот это цена вопроса. Я не знаю, как там насчет привлечения международных фирм. Там, э, э, вопрос этот мне выглядит, выглядит гораздо проще и реально, потому что я занимаюсь реальной деятельностью. И поэтому все вопросы решимы. Но у нас, у нас есть ментальная проблема, серьезная ментальная проблема. И наши граждане не только не склонны усиливать здания от землетрясения, они даже не склонны делать то, что им указывает отделы опасных зданий. Когда им говорят, что, что здание опасно, надо усилить колонны. Без всякой связи землетрясения желающих на это нет. Я вот работаю не только как инженер-конструктор, я работаю еще и в области опасных зданий в, ря в ряде городов. Я прихожу... И говорю людям, смотрите, встречаюсь с водобайтом, говорю, что вот смотрите, надо усилить дома. И там, значит, мне водабайт в одном из домов сказал очень ярко, так сказать, хоть стреляй меня, убивай, ничего никто не будет делать. Вот. То есть вот так, такое положение. Положение очень патовое. Я уже про землетрясение не говорю. Я говорю про, про то, что может, может, могут дома упасть в, вне всякой связи землетрясения, к сожалению. Когда я прихожу, проверяю дом и, и по вызову, что вот там опасно, тут что-то падает, там что-то треснуло, я прихожу, составляю отчет, дох. Я выхожу на улицу, смотрю. Напротив меня такой же дом. Никто об нем никто, ничто не сообщил. Он в таком же состоянии. Слева такой же дом и справа такой же дом. То есть все упущено. Упущено настолько, что слов нет. Вопросы, вопросы которые я задаю, они не в плоскости международной политики, привлечения каких-то... Здесь нет у нас желания, намерения. И вот наша, наш вот такой вот э, такой вот скупой и, и менталитет, мы ничего не хотим, мы ничего не хотим из кармана, даже горе на огнем, и даже если будет падать, падать колонна и все прочее. Вот это вот то, что я вижу реально. А вопросы, если есть желание, это можно сделать. Опять-таки, 30 тысяч – это один процент, когда… Берете адвоката для того, чтобы для того, чтобы купить квартиру, тоже платите 1-1,5%. Так вот, этот один или полтора процента — это то, что нужно, чтобы дожить свои 120 лет и 120 лет этого дома. Я еще прибавил 20 лет к 100 по, по еврейской традиции. Вот это вот положение, оно вот такое мне представляется, потому что я этим занимаюсь реально, вот. Вот так вот, вот такое вот у меня выступление. Спасибо большое. Большое спасибо, спасибо да. Я хотел я бы я... добавить, если можно, к тому, что сказал Барух. Он абсолютно прав, что касается нашего менталитета. Но в нашем менталитете есть еще одна вещь. Если мне скажут, что, вы знаете, вы, вам не надо ничего платить, вы нас только пустите, мы сами все сделаем. Вот. Почему нужны иностранные инвестиции? Да? Чтобы пришли и сказали, мы сами все сделаем, ребята, не надо платить ничего. Вы не должны платить. Вот. Вы должны нам только разрешить построить. И заодно мы и вам сделаем. Вот. И расчет только на, вот этот, на, на, вот этот, на другую часть пенталитета. Спасибо. Следует... Спросить, спросить можно, Баруха? Подождите минуточку. Сейчас Простите, моя очередь. Вопрос ему. меня моя очередь, извините. Извините. Нет, сейчас, сейчас Михаил Козлов, пожалуйста. А, извините. Так, Можно мне? Да, пожалуйста. А, Короткий хорошо. вопрос. Да, у меня три коротких достаточно вопроса. Да? Значит, ну, первый связан вот с да, проводившейся проводившийся консалтинговой ассоциацией, ассоциации ученых и специалистов в мозговых штурмах, по четвергам, вчера было высказано такое предположение, так, значит, поддержать решение министра строительства, нынешнего министра строительства, так, о запрете нового строительства в Хайфе. Это он связывает с загрязнением, значит, в Хайфе, так, но поскольку вот и Михаил Цибулевский, да, у меня вопрос, все три вопроса к Михаилу Цибулевскому, так? Михаил Цибулевский показывал карту, так, там зеленая, значит, желтая, красная зона, так. Но я более серьезно отношусь к этим зонам, так. И вчера у нас выступал, значит, профессор-геофизик Лев Эппельбаум, так, который это тоже подчеркивает. Поэтому не надо вот так вот спокойно относиться, что зеленая зона – это… То же самое, что красное, но чуть-чуть. Да, так вот, значит, по этой карте, если надо, я могу показать ее в большем масштабе, эту карту. Так? Да, вопрос, если пожалуйста. мне да? Значит, там Хайфа находится в опасной зоне, в опасной зоне, так. Поэтому у нас предложение вообще приостановить там строительство, так, приостановить. И со временем, значит, так, расселять, значит, эту территорию, расселять. Значит, и вот у нас выступал, значит, Миломет, так с очень интересным предложением. Значит. Миша, дорогой, вы, пожалуйста, задайте вопрос. А, да, да, значит, связан Конечно. с, с Кирьядье. Ну, Тибulevский да. вчера был, поэтому. Я значит, хая. Да, вопрос такой: как он относится к этому предложению? о значит, строительства и расселения Хайфа значит, так, в другие более значит, удобные сейсмические зоны. Первый Мих вопрос. Михаил, можно по частям спасибо вам огромное за первый вопрос, но я вам должен сказать, что Барух Ермолинский, он участник проекта перестройки целого района в Хайфе, поэтому уже намного лучше меня он знает. Обстановку. вот я, с вашего позволения, Все, цуя, перепасовываю пожалуйста. ему мяч тут же. А может, следующие вопросы. Вот этот, как этот район называется, который… Кириэт-Ям. Кириэт нет, нет, нет, Барух Ермолинский переставил. Кар, Лия э, Митхам э, Мансфельд, то что, то, что мы, то, что я делаю. Да-да, расскажите, да. вот. это важные подробности вы, может, владеете намного лучше. Я, рассказать про Мансфельд, что там происходит. Сейчас там происходит, собственно говоря, Тахнит-Бенуэ-Арим, то, что называется. И я даю консультацию по поводу вот модернизации данного, данного места. Вот. И то, что, то, что вот сейчас реши, решили сделать с этим районом. Во-первых, это как бы известный израильский архитектор Мансфельд, который запроектировал. В, в конце 70-х годов это эту вот этот вот мидхам это микрорайончик внутри, внутри самого это шара илья вот он это сделано было очень интересно очень вот вы михаил можете проехать туда посмотреть что как она выглядит вот и там решили сделать вот пош, пошли именно по по тому варианту, который я предложил, то есть сделать сейсмическую модернизацию с учетом, с учетом вот архитектурных особенностей, с учетом по-русски, с учетом вот Шимура, с учетом того, что сохранение Soxlané... архитектур... окружающей среды. Нет, не окружающей среды, а сохранение вот архитектурного, исторического облика. архитектурного облика. Да, да, да. Архитектурного облика облик будет соблюден. При этом будут усилены, усилены дома, соблюден архитектурный облик, и построены там будут вот мамаки, то есть, то есть защитные, защитные сооружения на случай на случай войны в тылу, потому что там нет нет, к сожалению, таких вот там, есть там меклад, но меклад по, по нынешней концепции он не позволяет быстро эвакуироваться. Так вот строительство мекла строительство меклата, строительство, строительство мамака, извиняюсь, который будет идти поэтажно, вот, делать мамады в этом, в концепции, так сказать, исторической, как говорит, сохранение исторической среды не получится, но будет сделано сооружение такое, которое не будет выделяться в виде, в виде такой вот стояка этих мамаков и, значит, усиление домов. Вот, и вот э, полная, полная значит реставрация, так сказать, его архитектурного облика, который создал вот архитектор Мансфельд э, в Хайфе. Вот а это как, вот. Как то, же... я Знаю, по, как говорится, по, по, по этому реальному. Конечно, что я могу а сказать? Как же финансово? Это же нужно вот что-то они... продать, чтобы. Что? Как же финансово? Нужно что-то расширенно построить и продать, чтобы деньги получить? Или город ну, вот они, они делают разные, так сказать, значит, по всей видимости, нашли какую-то комбинацию, которая позволит, э, позволит эти вещи э, значит, компенсировать, я думаю. Вот. Но жильцы недовольны, жильцы хотят новое разрушить и построить, это понятно. Вот. Но архитекторы, которые участвуют в этом проекте, в том числе этот профессор Натаньяу. Вот, и другие, это, они учились у Мансфельда, и моя жена тоже архитектора, она училась у Мансфельда. Все, все значит, за, в партии Мансфельда, и все хотят сохранить это, это, это его наследие, его архитектуру. Вот, у жильцов по жизни есть другие, наверное, планы, или, это, так сказать, но вот это Спасибо. вот... То, то, на чем это находится. Спасибо, Борос. Спасибо. спасибо. Да, второй, Михаил, второй вопрос за... у меня. Так. Давайте а, по очереди. У всех а, вторые вопросы есть. Нет, только у меня, у меня коротенькие вопросы. Пожалуйста, коротенькие да. задавайте. Очень коротко. Совсем коротко, а, много да, времени занимает. Михаил, как специалисту по оптимизации, так, у меня вопрос по многопараметрической оптимизации для жилья. Так. Значит, какая этажность оптимальна вот, для условий Израиля? А, ну это у нас обсуждался на нашей группе вопрос домов башен, которые 30-этажные. Сейчас мода на них под мотивацией того, что Израиль плотно населен. Но все еще Израиль не Нью-Йорк по плотности населения. А даже если взять Лондон, то там все еще основная масса людей живет в домах там, до трех 4 этажей. 30-этажные башни, человек должен приготовиться платить полторы тысячи шекелей в месяц за то, что платят на уборку подъезда в других домах. Поэтому оптимум, он, видимо, намного ниже. Только единственное, что могу сказать, если бы можно было застроить Израиля домами до 8-9 этажей, может, это даже лучше всего было бы, потому что там один лифт и на Слушай, лифт… То есть до, до 8 этажей, давай коротенько, потому что да. у нас же другие ждут. Тогда у меня третий вопрос. Так, значит, вот Как ты смотришь на то, чтобы значит, осваивать территориальное море, так, значит, на искусственных островах создавать жилье, это примерно одна десять, если переносить туда жилье, значит, так, то это примерно одна десятая площади будет, так. Туда, порт, кстати, конечно. можно переносить и то, то загрязняющее предприятие из Хайфы, порт туда переносить. Так, так вопрос далее. ясен, Михаил, Все, а вопрос, пожалуйста, да, пожалуйста, дайте ответить. Ну да, это и, и я, может, больше даже Михаил Карповский. М моя мечта даже не... Михаил Козлов знает, это даже не массивное сооружение в море, которое требует большого количества бетона и чего-то другого для основы. А Вот сейчас я перечитываю капитана Немо. Плавучие дома, видимо, это будущее, потому что они-то и от землетрясений, и даже от атомных взрывов защищены. Те дома, которые могут погружаться там, на 10-20 метров при необходимости. Но это вне, вне нашей темы, конечно. Ну Хорошо, спасибо Миша, большое. вы любезно пригласили на меня сегодня, так, Михаил, сегодня на этот семинар. Так, я приглашаю вас в четверг всех так, на мозговой штурм, который будет посвящен всей смечности зданий. Значит, у нас на нашем мозговом штурме. Пожалуйста. Спасибо, всех. Михаил. Mm -hmm. Следующий, Тамар, пожалуйста. Спасибо. У меня вопрос короткий. Есть ли в группе, которая сегодня нам рассказывает о своих достижениях, кто-нибудь, кто занимается юридической стороной вопроса? Потому что, извините, господа, но вы рассуждаете о и бину, о переселить, расселить и так далее, как будто это пустые территории. По моему опыту известно, личному опыту и опыту моих друзей, что основное время в проектах, которые даже потом выходят, так сказать, «Бепуаль», Занимает время, когда жильцы должны договориться между собой, чтобы обратиться с помощью какого-то комитета в городской комитет, чтобы начать этот процесс. На то, чтобы договориться, будет плюс 5 метров или 15 метров уходит от 5 до 15 лет. Поэтому приглашать иностранные компании, которые придут и скажут, ну давайте, ребята, будем работать. Они приходят в дом перестраивать, он говорит: извините, мы не договорились, чего мы хотим. Потому что то, о чем вы говорите, о перестройке, это частная собственность в основном. Поэтому, как мне кажется, было бы разумно исследовать юридическую сторону вопроса, а именно, может ли правительство или, я не знаю, какие другие структуры, суд, составить... Правила, по которым не может 5 жильцов в доме держать остальных 50% и так далее. Вот это вопрос. Занимается. Да? Я, я, я бы ответил одной фразой и перепасовал Михаилу Карпо. э, э, э, Михаил. Михаил Карпову, но только одну фразу скажу: значит, правительство очень облегчило эту тему с тем, что снизило до 66%. Требования количеству жильцов, которые согласятся. А дальше Михаил Карповский, у него огромный опыт, по-моему, и в Москве и так далее. Вы знаете, я хочу здесь вмешаться. У нас опыт непосредственно сейчас. 85 квартир договорились за полгода, Тамара. За полгода. Вам просто очень повезло. Это все зависит от состояния дома. И от, э, ну, вода, можно сказать, водобайта. Спасибо. Ну, Спасибо. Следующий, следующий, следующий вопрос Богомольный. Ефим а Богомольный. Вы по, по ладошкам или, или по каким-то другим критериям? Я записываю это все. И вот запишите, Ройтман. Хорошо, пожалуйста. Ройтман, пожалуйста, пока нет Ефима, пожалуйста, ваша очередь. Значит, уважаемые дамы и господа, вчера я э, рассказал. Я жалею, что Михаила Карповского не было. Он бы сегодня бы знал бы немножко вопрос по-другому. Э, поэтому я хочу быстренько пробежаться. Э, э, Цибуль, э, Цибулевский в Германии машины подъезжают к дому, который э, дают вас... вопросы, а не дискуссии. У меня, у меня не будет времени на дискуссию. Я скажу быстро по ошибкам. Значит, и машина разрушает здание. Тут же стоит машина, которая измельчает и отвозит прямо на завод, который производит вторичный продукт. Первое. Второе. Господин Барух, вы с арифметикой дружите или нет? Я спрашиваю, почему? Потому что 30 тысяч. Это некорректный это... вопрос, Семен. Нет, нет, это очень корректно. Это не 1%, это 10%, а то и больше от суммы. Посчитайте, пожалуйста. Это во-первых. Во-вторых, значит, кто-то тут был. Ой, я его не вижу. Спрашивал, что делать мне. Значит, страховаться. Так как у нас сегодня поставлено, у нас осталось только одно: страховаться. Теперь. По поводу укрепления зданий, значит, вы занимаетесь вопросом в очень тяжелой зоне. Я имею в виду вот эту вот нижнюю часть хайпы, она плавучая, там больше угрожает сейчас не землетрясение, а именно плавучесть почвы. Я лично участвовал в усилении здания методом стяжек с тростом. Я вчера все рассказывал, сожалею, что вас не было там. Вот. И, э, но, тем не менее, остальные здания продолжают расходиться. Все, все, что было достроено, все потихонечку отходит от здания. Их все нужно стягивать. Приходят жильцам, они говорят, а нам это не нужно. То есть они не ощущают опасности от того, что происходит. Теперь госпожа э, Татьяна, да, вас или Тамара, как вас зовут? Тамара выступала. Тамара, да, Тамара сегодня на столе есть все. Если два-три две-три семьи против, на них в Адбайт от имени жильцов подает суд иск, и они очень здорово заплатят за свое сопротивление. Но этим нужно заниматься. И последний момент, который есть только одно решение на сегодня, два решения. Первое это через амутоты строители. На этот счет есть документы. Второй путь которым я уже 10 лет толдычу, перейти на строительство с применением контейнерных технологий. Чем я владею от и до. Этот метод, эта технология позволяет в 10 раз ускорить строительство. 10, и никто и не владеет. Поэтому с организационной стороны АМУТА, с технологической стороны контейнеры, только вы не думайте, что эти дома будут выглядеть контейнеры. Снаружи будут точно как об, эти самые обыкновенные дома. Но они сейсмоустойчивы. Вот, вот в чем дело. Потому что вчера, когда Меломет рассказывал о, о том, что было в Кириат-Яме, он говорил, что они применили американскую технологию, поставили э, металлические... Эти, о, боже мой, конструкции. То есть здание пристраивалось внутри конструкции, а не как-то иначе. И такое здание действительно усаит и так далее. Гораздо проще использовать готовые э, эти самые контейнеры. У меня есть всем ответы, всем, кто здесь задавал вопросы, у меня есть ответы. Но, пожалуйста, или в другое время... Или, так сказать, все равно ничего не будет. Нужно строить на новом месте. Все, спасибо. Спасибо. Да. спасибо. спасибо. да, Борис. Следующий вопрос. Ифим Богомольный, пожалуйста. Я хотел спросить, уточнить по поводу подземной инфраструктуры. То есть, учитывается при этих вопросах, при обсуждении, и как она чувствительна к землетрясениям, наша подземная инфраструктура? Это газ, это вода, это хашмаль, это все. Я могу сказать на это, что при землетрясении все это, конечно, рушится. и возможность. Большого укрепления этого, к сожалению, но ну, она не существует. Приходится э, ну, в, больш, в большей степени, э, понимаете, если это брать э, при несильных землетрясениях коммуникации, брать в каналы, вот, э, то это возможно, конечно, сохранить. Вот. Но, опять же, это очень дорого. Это переделывать, принципиально переделывать инфраструктуру во многих городах. То вот. есть да. для подземной, видимо, другая будет карта, да? более расширенная. Конечно, конечно. Вот, Она будет более... Ну, есть опыт, так сказать когда подземные коммуникации проходит в железобетонных каналах. Причем иногда весьма даже, так сказать, серьезно. Вот. Я не знаю, мой опыт в Израиле слишком маленький, вот. но вот в России, например, я делал даже такие каналы знаете, типа метро. Вот. По размерам. прохватки мне, мне кажется, опыт Калифорнии, с одной стороны, ну, и Японии, само, само собой, а с другой стороны, вот, говорилось о городе в Турции, который устоял. Да. Кто-то, наверное, захочет про, проверить, как там эта сторона. Я думаю, вы ответили на вопрос, как могли. Кто следующий, Таня? Спасибо. Леонид Демевич, пожалуйста. Леонид. Лёня Дин... Профессор Диневич, пожалуйста. Он, видимо, отошел. Кто следующий? Следующий, Леонид Чуян, последний вопрос. Тоже нет. Не, нет, я есть, я всегда есть. Я хочу задать один маленький вопрос. Неужели никто из присутствующих не понимает, а пусть мне докладчики ответят, то подрядчики субсидируют партии и членов КНЕСОТа в зависимости от ориентации политической. И именно кроме тех причин, которые мы установили, так сказать, основное – это именно политическая загвоздка во всех экономических и, и разумных и мудрых проектах строителей, в том числе русскоязычных специалистов. Поэтому лоббирование а это уже другой вопрос и другого семинара, предопределит э, принятие закона или подзаконных актов, в том числе в Министерстве строительства и в Министерстве главы правительства, которые дадут возможность выполнять обещания по строительству максимуму Огромное спасибо э, к качеству сегодняшнего семинара. Спасибо, Леонид. Э, спасибо. У меня короткий от, ответ. Как узкое такое место для прорыва сделать пилот в Твери, Цвати, Бейчане и нескольких других дешевых городах, где строительное лобби не будет сильно протестовать, и это сэкономит государственные средства. Потому что сегодня государство должно субсидировать перестройку в этих районах. Ну, а если начнется опыт положительный, там уже останавливать будет труднее. Спасибо. Мне кажется, что Миша предлагает очень-очень здорово. Потому Спасибо что усилия к чему не приведут. А вот такие усилия, может быть, и приведут. Спасибо, Владимир. Кто Спасибо. следующий, Тань? Следующий Александр Селищев. Включите микрофон, пожалуйста, Александр. Значит, я как партировщик Свою должен высказать позицию. Значит, первое. Вот один из вопросов был о коммуникации. Очень серьезный вопрос. У меня есть параллельный вопрос по подвальным помещениям и по внутреннему каркасу зданий, которые некоторые предлагают, Восстанавливать путами или как-то иначе. Значит, два эти вопроса взаимосвязаны. Почему? Потому что основополагающим здесь является исследование грунтов. Мы прекрасно умеем ремонтировать здания выше нуля, выше отметки, выше отметки, как нам кажется. Но мы совершенно не видим, что у нас под ногами. Я не хочу сказать с такой наивностью, что есть люди, есть организации, которые этим занимаются. Я со своей позиции могу сказать, что нет таких не людей, нет таких организаций, которые пытаются выяснить, а что же за здание, которому мы стараемся надстроить? Максимум мы что сделаем? Это по контуру пройдем, там забьем какие-то дополнительные связи. Внутри существует масса всяких свайных оснований, каких-то полуподземных сооружений. Александр, простите, Это... вы хотели задать вопрос, правда? Да, значит, вопрос такой кто будет заниматься этими проблемами в целом по восстанавливаемым зданиям. И второе, основное тут не от нас зависит, а зависит от уровня готовности государства решать эти проблемы. Государство никак не участвует в этих проблемах. Оно со стороны наблюдает. Когда все это рухнет, когда не надо будет, мне, вообще, мне кажется, заново, извините, я немножко из прерываю, Но Барук ряд... Кермалинский, он участвует в реальном строительстве в Израиле. Он, наверное, прежде всего ответит, если ставится новое здание, достаточно ли основательно проводится проверка грунтов. Я подозреваю, что да, но Барук знает уж конкретную ситуацию. Александр, спасибо за вопрос, спасибо большое. Барух слышит нас? Да, да, я слышу, я с вами. Э, ответить на вопрос, да? Ну да, я думаю, что вы знаете, если новый дом строится. Надежно ли проверяются грунты и, соответственно, если идет пинуй-бинуй. Я так сказать, понимаю, что ключевое слово «надежное». Смотрите, делается делаются геологические изыскания на каждый дом, это, это полагается. Но вы задали вопрос более существенно, мне кажется, надежно. Вот. Понимаете, в чем дело, что разница между, между того, как проверяют вообще дом, Значит, в муниципалитете у нас и, вот, скажем, в Соединенных Штатах Америки он существенно отличается. Когда, когда строится любой дом в Америке, то значит, сначала делаются расчеты, посылаются в муниципалитет. После этого муниципалитет значит, назначает референта, инженера, из так сказать, проверщиков. И есть там, как говорится, лига этих проверщиков, и они проверяют этот расчет и дают замечания. Вот здесь поправь, здесь поправь, происходит дискуссия, устанавливается значит, проверка. Причем речь идет о любом здании, неважно, так сказать, понятно, что здание общественное, многоэтажное, оно проверяется более тщательно. Но... Ирия имеет деньги и, и возможности это все проверить. Дальше инженер делает, делает проект и тоже посылает его в, в Ирию, в муниципалитет. И там тоже проверяют и говорят, что вот, господин Смит, вот тут эта балка значит, не того сечения, тут надо увеличить арматуру или уменьшить, или что. То есть дается замечания. Это второй этап. Третий этап в Соединенных Штатах Америки. И когда, когда начинается строительство, э, за, э, перед заливкой бетона и при, при установке важных конструктивных элементов приходит тот же, тот же референт из, из муниципалитета и проверяет это. Вот. Это все, что у нас нет. У нас получает, получает муниципалитет статический расчет и ставит его в ящик и все. Больше его никто, никого не интересует. Дальше инженер сам проверяет и никого не интересует в верее, что там происходит на самом деле. Но проблема заключается в том, что подрядчик, он является заказчиком у того же инженера. И начинается давление. Ты говоришь, много арматуры ставишь. Ты, ты убери эту арматуру, ты не делай так, как нужно. И получается так, что на, на инженера оказывается так сказать, давление психологическое, и не только психологическое, а экономическое давление. Понятно, что инженером, который соблюдает все нормы, никто работать не будет. Вот. И это не проверяют, и все. Это вот то что, то, что происходит у нас насчет надежности, о которой вы говорите. То есть у нас никто не следит. Но есть вещи, которые да, следят, когда Ирия является сама заказчиком. Вот, допустим, общественные здания от нас, которые я проектирую, я есть референт, и он проверяет то, что то, что там есть на самом деле. Это есть. Но все остальные гражданские и, и, и, и жилые здания и инженерные сооружения никто никогда не проверяет то есть я проверяет только тогда когда она является сама заказчиком вот то есть вот вот такая картина мира открывается что вот как у нас как у них у них есть больше возможностей каждый проект проверяется тщательным образом и и Практически инженер-конструктор не ходит на заливку и, и, и дает разрешение на каждую заливку, как у нас, потому что Ирия берет на себя функцию. И попробуй, если Каблан делает что-то не так, попробуй сказать нет. У нас это не так. И вот это, такая, система, такая система, вот вам разница между нами и другими странами, э, так сказать, которые находятся в сейсмической зоне и которые проверяют, все, что здесь я думаю что там проверяют не только из-за сейсмической зоны а проверяет вообще потому что хотят убедиться в том что что что что сделано в тех зданиях Спасибо. которые сейчас упали в турции и вот то, то что мне значит я, я общался вот с, с офицерами которые которые работали там смотрите стоит девятиэтажный дом стоит колонна никаких ядер жесткости нет никаких стен жесткости нет ничего нет конечно это все упадет если вы это делаете таким образом, у, у, у здания, у которого, у которого рамная система и имеет 9 этажей, никак, и нет никаких ядер, никаких шансов нету стоять у землетрясения. Не только такое, но даже меньше от, от этого. Вот это вот то что, то, что происходит. Я надеюсь, что я ответил на вопрос о надежности. Барух, пока вы здесь, я задам вам вопросы с чата. Ифим Бугамульный спрашивает. Если какой-то срок жизни зданий, э, срок коммуникации сто лет, э, срок смотрите. коммуникации под землей сто лет? Спасибо. Отвечайте, пожалуйста. Да, я, я работаю в, коммуника... в, в этой области тоже. И смотрите, меняют, коммуникации меняют каждые 30-40 лет. То есть тут, так сказать, там вопрос измеряется не сотни лет, а гораздо меньше. При этом я хочу вам сказать, что... Значит, в Европе существуют и в Амстердаме, и, и в других городах э, существуют дома, мы по 500 лет просто в них вкладывают деньги, чтобы, чтобы продолжить их существование. Вот. До, Наши дома, в которых никто не хочет платить ни за что, никто не, не смотрит. Ал ⁇ Да, да, пожалуйста. Никто, не, никто не смотрит э, за, за их содержание, никто не хочет э, заниматься этим то у нас эти дома они уйдут гораздо раньше, то есть сто лет – это их максимальный срок, к сожалению. И поэтому эти сто лет надо сказать, прожить, прожить без, без катастроф и трагедий. Это вот та идея, которую осуществляет Министерство строительства на небольших, небольшом объеме. Вот. А остальная часть населения к этому не готова, она не готова потратить 30-40 тысяч. Кстати, если вы разделите 40 тысяч на два с половиной миллиона, то, то, то по арифметике получается 1,6 процента. То, что я и сказал. Откуда 10, я не знаю, как там насчет этого. Понятно, спасибо большое. По первому да. вопросу еще Феликс, пожалуйста. Феликс. У меня есть вопрос, на который я, в принципе, знаю ответ. Но меня интересует, как вы отнесетесь к этому вопросу. Как получается таким образом, что Израиль, который моложе меня по возрасту, первенствующий сегодня во всех самых важных областях, военных технологиях, технологиях как таковых вообще, в количестве стартапов, в использовании воды – прекрасном сельском хозяйстве, образцовом для всего мира, оказался в этом вопросе строительства, которое задевает каждого из нас, потому что все мы живем под крышей, оказался на 110-м месте. И в этом смысле я совершенно согласен с Леонидом Цивяном, что это вопрос политический. Это сращение власти нашей с подрядчиками Кабланом. Я как-то сказал, что самая сильная партия в Израиле – это партия Кабланов. Я помню, как несколько лет назад один из бывших мэров небольшого городка, здесь у нас в Израиле, сказал, чтобы стать мэром, нужно иметь не менее 5 миллионов средств. Эти средства даются кабланами, эти средства даются строителями, и затем надо отрабатывать самыми незаинтересованными в новизне нашей жизни, в новизне строительства. В использовании уже оправдавших себя технологий во многих странах мира являются те, кто сегодня строит. Вот пока не будет здесь смещен акцент, пока вот этот триггер, который нам показал последние события в, в мире с вулканами, с той опасностью, в которой находимся и мы не будет решен политически, мне кажется, все остальные вопросы решить по силам, разумным, Умным, умелым людям, которых я вижу сегодня на, этих, на этом экране. Спасибо, Феликс. Кто отвечать будет? Э, можно мне сказать одну фразу? Да, пожалуйста. Э, э, вот Михаил Цибулевский он представляет технион. Так я да. понимаю. Так мы... поговорим на чистоту с Технеоном. Технеон существует с 1925 года. Да? В 1933 году появились новые сейсмические нормы, которые включают динамическую, так сказать, структуру расчетов. Технеон это полностью проигнорировал. И игнорирование это продолжалось до, до, до конца 70-х годов. А в конце 70-х годов приехал Олег Адаш из Румынии, Адис Карлат, и он, он сделал первые сейсмические нормы нормальные с, с опозданием в 40 с лишним лет. Это было в 1978 году. Так что, понимаете, в чем дело? Вот, вот вам, так сказать, часть, часть ответа. Технион здесь не помог израильскому народу. К сожалению, к большому сожалению, это тоже факт. Вот так вот. Спасибо. Спасибо. Я Спасибо. бы искал ответы все-таки на конструктивном пути. Как говорится, как плохо мы все уже понимаем. А вот что делать, немного звучит при предложении. По-моему, сказано, что делать, усилять дома. Нет, на политическом уровне. Миша, вопрос к вопросу Феликса. Я думаю, что ответ здесь должен быть ну, на грани шутки. Переселить кабланов в Израиль. Практически все они живут за рубежом. А надо их переселить сюда. Так, следующий вопрос у Михаила Козлова. Да, вопрос такой. Ну вот из того, что я услыхал, значит, так, значит, ну, в качестве реплики, значит, их не он до сих пор чудит, так. А вопрос такой, значит, не считаете ли вы, что надо совершенствовать законодательство в области СНИПов, строительных норм и правил, так, Сохранности и надзора за жильем, так и других организационных мероприятий, которые позволят как-то нормализовать нам вот эту вот проблему, иначе, значит, не будет ничего. Мы где-то через пару наших заседаний по мозговому штурму, так, значит, займемся этим, так что приглашаю, но это вопрос сейчас. Спасибо. Так, Михаил, пожалуйста, или кого-то еще нас, значит. Михаил Цыбулевский. Что, что, попытаться ответить? Да, ответить. Да. Законодательство. У меня Конечно, больше да, да. вопрос. Опять же, было справедливо сказано, что вопрос политический. У меня только одна надежда, что приоритет спасения жизни, он тоже в Израиле высоко стоит. Даже спасти несколько жизней там солдаты и так далее, Израиль идет на большие жертвы. Вот это мотив, и я еще раз возвращаюсь, моя надежда – это пилот в свате Твери и в нескольких других опасных, но дешевых городах может сдвинуть это с мертвой точки. А Спасибо. общее законодательство совершенствовать ну? надо или нет? Алло. Да, Сейчас подождите минуточку. Есть ну... ответ, Миша? А, и, мне кажется, Леонид Цивян хочет сказать. Давайте. Не, Михаил, Михаил, я задавал вопрос. Надо ли совершенствовать законодательство? Еще раз. Надо все делать. Для этого нужна возникнуть политическая сила. А политическая сила, она найдет, мне кажется, точку приложения в самом критическом вопросе, где больше, наиболее остро решается. Вопрос о спасении жизни и относительно минимальным усилием. А просто... Хватит, Миша. Да я очень согласен с Мишей Цибулевским. Господа, наше время истекает. Мы должны... полминуты, полминуты. Леня, вы уже трижды выступали. Спасибо. Наше и время истекает виды, Леня, в, следующем в следующем семинаре. Но у нас время истекло, Леня, будьте любезны. Время истекло. Время и стекло. Леня, пожалуйста. Время истекло. Мы скажем друг другу до свидания, большое спасибо и шабад шалом. всего хорошего, до свидания. Очень, очень, очень, очень, была качественная и благородная дискуссия. До свидания. Шабад шалом. Спасибо большое, организация. Спасибо большое.